Друзья, наконец-то я нашла время рассказать про наш совершенно чудесный новый продукт, кислородный очиститель. В общем-то, это стандартное очищение, ну, исключая область вокруг глаз, здесь мы его не используем, но с магией. Я вам сейчас все покажу. Берем небольшое количество, на самом деле действительно нужно небольшое количество, распределяем и оставляем на несколько секунд. Сейчас начнется Магию. надо отметить приятный безумно приятный аромат что происходит вот этот кислород он превращает вот такой вот делается вот такая вот пена и это на самом деле очень полезно для улучшения микроциркуляции кожи и дополнительное очищение мы начинаем делать массаж, то есть он вот прям так прекрасно на самом деле хрустит, мне очень понравится. Смываем, смыли и получили вот этот вот эффект такой как бы чистой, более светлой кожи. Считается, что кислородные вот такие очистители, они дополнительно очищают поры На самом деле, конечно же, нет, но они осветляют меланин, вот этот темный пигмент, который содержится в порах. Поэтому за счет этого ваше лицо становится более свежим, более чистым и более готовым к последующему уходу, потому что усиливается микроциркуляция. Я считаю, что это прям гениальный совершенно продукт, очень-очень вам рекомендую. Рекомендую его попробовать. Он прям сейчас мой прям любимчик.